Друзья, прежде чем начать смотреть этот огненный выпуск, поставьте нам авансом либо лайк, либо дизлайк, напишите какой-нибудь комментарий, главное сделайте это как можно скорее. Это выдвинет наш видео в топ, мы будем стараться для вас еще больше снимать еще более горячие выпуски. Если вы смотрите нас не подписавшимся, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить наши дальнейшие видео. Поделитесь этим видео во всех своих социальных сетях, в Вайбере, ВКонтакте, в Инстаграме, неважно где вы сидите. Главное, чем больше будет наших зрителей, тем больше будет контента у нас на канале. А сейчас приятного просмотра, и если вы кушаете, конечно же, приятного аппетита! Всем привет, дорогие друзья! Ну вот, наша теплица с томатами все больше и больше напоминает не теплицу, а, наверное, строительную базу. Будем утеплять полностью всю весь периметр и чашу. В общем, грубо говоря, мы будем полностью утеплять весь фундамент. Также планирую здесь поставить печурку. Сюда я планирую делать себе небольшой кабинет. Работаем по фотопротоколу. Другой, у тебя досок больше, чем на мой домик. В году она дала вот такой чудесный Ру, урожай. Они мне все дурочки считают. Ой, дура, боже, такие да стом... <свят> <свят> Давайте знакомиться. Меня зовут Сергей. Также на видео вы могли видеть Елену Хахотушку с оружием, жену Евгению и ее родителей. Моих родителей на видео вы не увидите, потому что я рос и учился в детском доме. Но это уже совсем другая история. Итак, друзья, пока Ксюнечка занимается уборкой вот этого огромного булыжника, на котором она сейчас стоит, для того, чтобы высадить на него очень красивый цветок, кустарник. Я не знаю, как это правильно называется. В общем, это лаванда. Да, Ксюш? Лаванда, которую нам дала соседка. Она говорит, что у нас она разрастется И будет весь наш Офигенный булыжник заполонять Сейчас мы ее из горшочка пересадим На этот булыжник Горшочек вернем к соседке нашей И пока Ксюша Все это делает Вот на этом месте, на этой вот кучке Лежала вот эта вот здоровенная Просто огромная чугунная ванна Мы с отцом так прикинули Что она примерно 160 А я сейчас рулетку возьму, одну секунду Друзья мы предполагали, что она 160 сантиметров, но на самом деле она 170 То есть, это полноценная, огромная, здоровая ванна по состоянию. Ну, видно, что она использовалась. И шириной 76 сантиметров. Нифига себе. Очень широкая, глубокая, самое главное. То есть, она прям ну, нереально глубокая. До дна у нее примерно 50 сантиметров, то есть, полметра глубины классная ванна, мы ее реставрируем и, возможно, будем использовать под красивую какую-нибудь клумбу или еще что-нибудь такое придумаем. Не знаю, подскажите, может, идеи какие-то интересные есть. И вот здесь на торце, отец говорит, она была монолитная, форму отливалась цельной э -э конструкцией. Здесь у нас Z- Д пробилось, а название самого завода не пробилось. Но зато есть такая маркировка 1267. Это, я так понимаю, 12 месяц 67 -го года. И цифра 6, это, ну, наверное, партия или еще что-нибудь, или модель там какая-нибудь, не знаю. Но я предполагаю, что это 12 месяц 67 -го года. Есть, представляете, да сколько ей уже лет, а она практически в идеальном состоянии. Ну как, около идеальном Так, друзья, вот такую красоту Ксюнечка у нас высадила. Это, наверное, лишнее. Я не знаю. Выложила камушками, кирпичиками, обломками пока что. А, присыпала вот так вот веточки. Ну, чтобы они дали корешки, и у нас новые побеги пошли. Я знаю, что нельзя это на... как бы к зиме делать, но я хочу рискнуть и попробовать. Если даст корни, то даст. Да, в зиму... Через две недели буду накрывать ее. Зиму. В зиму, конечно, так нехорошо делать, но через две недели мы ее накроем в зиму и уже будем смотреть, что у нас получится. Ты топчешь все Вот такой вот у нас и получился островок. И сейчас времени нет, он прибежал быстренько просто пересадите ее. Да, мы приехали буквально на 20 минут сюда. Выложила один ряд, то есть на следующий выходных я хочу вот этот вот булыжник весь очистить, чтобы он красиво выглядел. Чистенько не в грязи. После доложить здесь, чтобы сделать круг раз, потом поменьше и забывать. Ну, пирамидку такую. Да. Обычная альпийская горка, как говорят. Да, альпийская горка. С лавандой. Будет очень классно и ну, красиво. Там еще мы надеемся. Мы будем сажать, Какие? Э -э, многолетники. Какие, не знаю пока. Ну, не знаю, посмотрим. Возможно, черпанчики возьму. Черепанчики хочешь? Ну, тут такие прям разноцветные они тут, знаешь, они розовые, а кончики белые. Так. Ну, в общем, посмотрим, это только планы, надо дожить. Вот, друзья, у меня, короче, такая радость, не знаю, как для вас она будет радостной, не очень. Вода кристально чистая, бежит из нашей... Скважина уже довольно-таки давно, но наш умывальник, когда мы пользовались старым вибрационным насосом, постоянно вот настолько вот забивался грязью и глиной, то есть прям такой слой глины на нем был. Вот здесь вот видно, видите, такие темно-коричневые пятна, потому что неудобно изнутри все это отмывать через горлышко, а вот чуть-чуть мы не, не смогли отмыть до конца. Но сейчас, как вы можете заметить, он беленький, вода в нем у нас стоит уже... Несколько недель, наверное. То есть ну, мы максимум до половины его опустошаем и потом снова набираем. Вот сейчас то, ну вот, тут видно уровень воды. Мы сейчас полностью наполненный, но глиняного осадка у нас больше нет. Это все произошло, когда мы купили вот этот новый наш насос. Насос у нас теперь а, винтовой, короче. Ну вот по воде я не знаю, можно заметить, она, короче, такими спиральками иногда бежит. Сейчас не очень видно, уж поверьте на слово. Вот и за счет того, что нет вибрации больше, у нас дно получается не вибрирует, кученьку помидорку дегустирует. Тут мама идет. Бояршник собирали? Да. Вот сколько. Да. Вот и теперь у нас вибрации нет в скважине, за счет этого у нас теперь чистая вода. Ты прям как ангелочек светишься. В общем, мы идем пешком на дачу, потому что не успели мы доехать, а Саша уже сломался. Скоро нас ждут непредвиденные траты в виде новой машины. Ребят, всем привет! Здоровая сегодня пока одна, потому что Саша стоит на дороге и тянет машину. Сегодня у нас суббота, 2 октября. Саша только что чинил машину у родителей в гараже. Мы приехали сюда, и она опять сломалась. Хорошо, что мы хотя бы сюда доехали. И я тут пешочком чуть-чуть добежала. Говорят, что машина чувствует, когда ее хотят продать. И она за эту неделю у нас ломается уже четвертый раз. Хотя уже время полтретьего. У нас было очень много планов на сегодняшний день. И очистить, и начинать сжигать листу потихоньку с ветками. Но обстоятельства говорят нам другое. Ой, не успел я до санька дойти, а уже починился. Что вы скажете в свое оправдание? Я? Yeah? Да. <связано> я скажу, что моя ласточка меня еще ни разу не подводила. Ну, кроме сегодняшнего дня, да. <связано> и <связано> когда мы на трассе закипели. <связано> <связано> <связано> и когда загорелись. Кстати, мы на дач две недели не были. И так соскучились по ней. Поэтому и тут ждем, и, и... А поздний обед у нас сейчас будет уже полпятого время. И я так рада, что я сегодня успела сделать этот камень. Мне нравится. Спасибо тем, кто посоветовал сделать из нее альпийскую горку. Я хочу сделать идеальный круг кирпичом. Вот тут по периметру положу мелкий, как бы щебенку, либо камень. Друзья, можно ли смазывать такие вот замки солидолом? Никакие там реакции не произойдут внутри, не сгниет ли оно все гораздо быстрее. Из чего вообще солидол сделан? Старый-старый советский, вот мы тут ведро, которое нашли, замок клинить начал, вот я его решил смазать солидолом. Я считаю, что это хорошая задумка. Как считаете вы? Как новый. Советский солидол просто творит чудеса. <свят> Пойду и на дому замок тоже им смажу. На ну, дому нормально вообще -то. Ну, на всякий случай. Интересно, он вымоется водой или нет? Вот, кстати, проведем эксперимент и посмотрим, обманываете ли вы нас в комментариях. Так вот, мне так понравился этот булыжник, камень, <смех> как его назвать-то. Вот, ну, то есть, здесь вот только у меня лаванда пока, потом вот так по периметру будет, потом выше, выше и выше. Потом будет понятнее, когда будет картина уже полная. И плюс камень сейчас в таком небольшом налете, и после дождя он, скорее всего, будет чище. Ну, то есть я уже проводила эксперименты, стал чище там в одном месте. На камеру было видно, что у нас вот здесь вот гора была веток, и вот теперь почти нет, вот прям чуть-чуть осталось. Между прочим, мы сегодня собирались к родителям в на шашлык, на баньку, но к сожалению, родители у нас приболели, отдали нам шашлык и сказали езжайте на свою дачу, а к нам пока не приезжайте, пока мы не выздоровим. Собственно, поэтому мы и приехали, но я очень рада все равно. Смотрим, сколько за два часа успели сделать всего, да?